Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть в Снеп от Марвел. Играть сразу, слету, прям, вот слету, не посмотрев, нифига, сразу идем в игру. Спрумзры Полегче это моя первая игра. Вот так он себе написал: Я тебе сейчас устрою, такой полегче. Что там у нас? Три э, к силе карта с наибольшей силой, понятно. Сюда, пока нам нечего ставить. У нас есть броня. Может снэпнуться? Давай снэпнемся Шуганю его слегка Слегансушки Так, после третьего хода Все карты здесь превращаются в карту Халка Вот это вот уже поинтереснее будет А прикинь, у него Шанг Чи есть И что тогда? Хе -хе -хе. И тогда все Фокус не удался Да, он даже почему-то, ребята, не расстраивается по этому поводу Видно, у него действительно есть там что-то такое, что можно мне противопоставить. Здесь э, карты нельзя уничтожить. нифига у нас тут. Ну что, сдуем эту вшивку? Я думаю, сдуем. Агенту здесь делать нечего. Поларис. Блин! Он что, он как будто знал Ладно, мы в халку сейчас превратимся в любом случае Так, ну что Подожди, у Паларис постоянный эффект? Нет, у нее при раскрытии Уничтожить ее нельзя, верно? Верно Давай так вот сделаем Руги. Так. Что мы здесь можем сделать? Можем сделать вот так вот. Аэро. Ну, замечательно. И последний у нас ход. И последний у нас ход. Сделай-ка я вот такой вот бутерброд. Так, надо снепнуть а, не могу. Не могу, друзья мои, снэпнуть. Так, что там по итогу? Кингпин. Джиггернаут. Ну и все. Ну и все, друзья мои. Выиграли мы здесь. Слушай, ну вот это круто было, конечно, придумано, да? Взять, кинуть туда, где Кингпин стоит. И он мою карту просто уничтожает. Отхлыщая супостат. Воу-воу-воу, 200 кредитов, thank you. Так, значит, мы что-то можем, наверное Да, мы можем А, я еще 50 кредитов не взял, своих бесплатных Эй, ребятушки 200 бесплатных, ой, 200 50 бесплатных кредитов, пожалуйста, please Опа, 6000 Это кто такая? Стоит один, если противник сбрасывал карту из своей руки в этой игре Блин, 5-7, слушай, не кисло Не кисло Стоит единичку. Это на сбросах вообще топово. Ребят. То есть против колода на сбросах вообще заходит на ура. Но... У меня столько кредитов, и никто не хочет прокачаться на срок. Ну ты-то уже дол должен был. Или киллмонджер. Я вами играю здесь как не знаю кем. О, а давай Я, кстати, вонга хотел давно себе поставить в колоду вторым Эть, и чуть-чуть не хватает Чуть-чуть буквально нам не хватает Ладно У нас задания дофига, кстати, сегодня Вау, вау, вау Приличное количество, друзья, мои заданий Так что сегодня, возможно, мы даже получим Сундук коллекционера. Гарпун. Ну что, гарпунчик, давай посмотрим. Чем ты сегодня нас будешь удивлять. Здесь нельзя разгрыть карты на шестом ходу. Значит, разыграем на первом. Оу. Колода на перемещениях, друзья. Ух ты, это что такое у нас? Блэквидов. Так, при расходе добавляет карту куздовую в вашу руку. В руку вашего противника Укус вдовы Я даже не знаю, что это такое Но укус вдовы Посмотрим Перемещение, да, мне не нравится Если вы разыграете здесь карту Уничтожает ее Я не почитал, поставил сюда, ребят, карту Ее уничтожат Вдребезги Так, если вы разыгрываете здесь карту, добавлять копию на другую локацию. А -а -а -а. Как вариант. Но он сейчас тоже сюда может что-нибудь поставить. Мультиплеер. Так, вкус вдовы. Как-то при перемещении. Да почему он первым-то ходит постоянно, а? Почему он первым? Он ходил до этого первым и опять первым ходит. Сфига Мне, например, вот этого непонятно. Это все не, работ... не срабатывает у него. И последний ход, друзья, ну что тут? Тут только так если делать. Снепну. Но Итак, что получается? А ничего хорошего у него не получается, ребят У него не получилось разыграть Или как-то у него по дурацке вышло Я бы этой колодой разрулил бы хорошо Но не в его случае В его случае получилось Наипротивнейший Гадко, мерзкое вообще не знаю Как назвать Фуфлыжно Ну ладно, а мы продолжаем, ребята Так, у нас 15... А, 430 Хм Я обожаю, ребята, прокачивать карты Давай-ка ниже спустимся Опа Опа Давай Джессика Джонс Взлетаем но ну, надеюсь Да мои 600 жетонов коллекционера Просто шваркнули, ребята Просто взяли вот за морду За, за, за волосы И вот по земле, по грязному, вонючему асфальту вот, Лицом тебе нарыжу и хрен тебе А не карта, будешь, бля, 600 кредитов вот получать Даже не кредитов, а очков там Такое вот ощущение, знаешь Шваркнули просто по полной Так, находящиеся здесь карты без способности получают, понятно. Плюс 3 к силе. Плюс 3 к силе. Ну, началось. Карта здесь получает 1 к силе. Так, что у нас она... Так, при раскрытии... Если последняя имеет постоянную способность Находится в игре Копирует ее текст А суть ли мне броню сюда ставить? Давай сюда поставим броню Фиг с ним Он на камнях А, забыл у него Подожди, подожди Подожди секунду, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Так, кладись по карте угу. Так, плюс три к силе Давай вот так вот. что то он камни эти не, не разыгрывает. ко камни не разыгрывает свои, а? Ой-ой-ой, зачем я сюда поставил ее, блин, при раскрытии? Вот, вот здесь уже тупанул, друзья, я. Причем тупанул по полной программе. Подожди, а куда, а куда делся камень? Подожди, а куда камень-то делся? Что-то я не понял Я не понял, куда делся камень этот А, вот он Опять, друзья, я опять тупанул Знаете в чем Я поставил вот эту вот Ну это просто трошняк. Да тут надо сдаваться Какого лешего я сюда вот две карты на этот Я не знаю, то ли убирать мне этого пса уже с колодой Сколько раз я на нем уже обломаюсь Причем сам Проигрываю чисто по своей глупости. Нахрена я послал? Я хотел думал, убрать эти. Убрал способности. Ха, молодец. А как он камень убрал вот этот, я так и не понял. Первый. Поставил его бац, потом убрал. Когда поставил твою, бест... бестью или как то там. Так, здесь нельзя разыгрывать карты такие, такие, такие-то. Ладно. Поставим сюда агента. одночку очку скинули, фиг с ним, ничего страшного. Так, а тут что у нас? Постоянно карта в вашей руке теперь стоит на один меньше, но не менее одного. Сера. Ну что он там? А, я жду главный. Так, у него там, судя по всему, крупные кар карты лежат, превращается в новую локацию. Ну давай я морду морду сюда поставлю. Так, колсон агент. Колсон сколько у него стоит? Три Да я, наверное, пока ничего не буду ставить Вообще Эх, Вообще ничего не буду ставить А он, Колсон, что дает? Ага Вот так вот, да, значит, ты? Эту локу мы уже проиграли, вот эту вот Джессика Джонс. Опять же, друзья мои, он будет ходить. Восемь, да? Она будет восемь. Нас тут семь. Так, ну мы выигрываем. Мы должны выиграть. Замечательно. Просто великолепно. Два балла получили, один, один балл отыграли за прошлую игру, когда слетели. Когда я сдался. Ну, недоступно еще. Ладно, фиг с вами. Погнали дальше. Погнали наши вороны и их камден. Что сейчас за комдем? Если вы реализуете карту с базовой стоимостью 3 или 4, она перемещается сюда. Кравлер. Хм. Постоянно. Ваша карта с базой 104. Ага, понял. Но у меня нет четверк. Так что... Так что кури бамбык. Бамбуча. Я так вот сделаю. Перемещаемся сюда. Гоблина то своего... Гоблина скинул. Идиота кусок. Просто взял и скинул мне гоблина. А мы сделаем... А мы сделаем вот так. Я не удивлюсь, если у него ход гоблин будет. Так, сейчас мне переместится этот сюда. Угу. Проблема здесь немножко в другом, ребят. Так, 4-3. Блин, а если сюда перелетит... Давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Если Краблера сюда... Нет! Нафига ты мне его сюда перекинула, Зачем ты мне сюда его перекинула? Так он проиграл. Он одну эту забил и все. И думает, что он теперь король. Нет, так здесь это не работает, ребят. Это так здесь не работает. Так, давай... Ну, есть. Еще 200 кредитов сверху. Получите бустеры, возьмите карты. Получите бустер. Подожди. Подожди. Вот так вот я хочу сделать. В плане подключиться снова. Тут игра уже Блин, зашибись Так, на пятом ходу карты стоят на один меньше Абсолютно нечего поставить Абсолютно Плюс один к стоимости Давай так попробуем Ай Айсбокс Ново. А, карта здесь получает минус 2 к силе. Поехали. Мы ему блокируем просто... Мы просто всю блокируем, получается. Так, это, по-моему, нет не то. так теперь пошла тяжелая артиллерия Акои И кто-то последний Скорпион Да, проиграл Какой-то фуфло набрал, если честно Ну просто фуфло, ребят Я не знаю Карты друг с другом Вообще никак не связаны то есть, э, Скорпион, который понижает мне карты Анджела Бишоп, который у него прокачиваются У него должны быть тогда карты мелкие, легкие А он набрал себе тяжей каких-то И что он хотел на этом? Как он хотел выиграть? Я, я что-то не пойму немножко Нету синергии, абсолютно никакой не было Да ладно, вонк мне выпал Санспута мы уничтожим, но если мне выпадет Килмонжер Я кажется понял На ком он играет, на какой колоде Первая сырная карта здесь ага, Уничтожается Давай так сделаем Так, Мастер Меча. Прикинь, два Вонга поставить. Так, мы мух Хэллу уничтожили. Прикинь, он сдался. Потому что Хэллу... Я понял, он за счет Хэллы хотел тут разгуляться, а? Щенок. Но не тут-то было. Так, сезонный пропуск. Что нам дают? 100 кредитов. Так, и того у нас 580. Сейчас мы что-то прокачаем. И, по-моему, это будет Вонг. Мне что-то подсказывает, что это будет Вонг. Или же... Мне бы, на самом деле, думал бы прокачать. Даже Халк может прокачаться. Ну, мы Халком уже давно не пользуемся, поэтому Халк как бы не актуален для меня вообще в, в плане прокачки. Давайте Грицу, наверное, тогда прокачаем. Подожди, подожди. Вот, мы можем... Да, наверное, вот это вот, подожди секунду. Золотой рамочки тогда. Лучше вот Джессику Джонс. Мы делаем дубль на Джессику. Так, так. Забираем 10 бустеров на Капитан Марвел. Вы издеваетесь. Вот они стали издеваться. Ну нафиг мне эти 300 твоих плешивых кредитов. 300 кредитов мы тебе выдали. Вау. Ч-то я не понял, а ч, в первый раз не сработал, что ли? Ч это? Так, 50 кредитов плюс э, мистерио. Повышать коллекцию. Я повысил. Ать. Чуть-чуть я хотел до да, следующего уровня. Стоп. А какая карта тогда у меня хочет еще прокачаться? Джессика, ты? Нет. Там, в принципе, не так уж и много, по-моему, у нас этих. Кредитов. 130. Как мне кто-то сказал? Ищи Кто, типа, первого, второго ранга Ребят, не всегда, иногда вот А, Мистерию, наверное, хочет прокачаться Мы же на него нашли бустеры С наибольшей силой Не хочу Метрополис монстров Блейд Ты прикинь, как ему повезло Все карты здесь получает плюс 2 сили после пятого хода морбиус значит на сбросах он будет ребят на сбросах играть Рекулы, коллектор. Постоянно, да? Давай-ка мы им тут все подпортим. Санспот. сделаем так угу. ну смотрим друзья либо-либо как говорится И все равно не вышло, да? И все равно не вышло. Ну а мы получаем 13 уровень. Плюс выполнено еще два задания. Вот так вот. Ну что, давай, ребятушки, последний поединок сыграем на сегодня, и будем уже потихонечку закругляться. Да, все 700 грамм. <laughs> Чего 800 грамм? На 3-4-5 ходах карты сюда добавлять нельзя. И у меня, как назло, нету ни единички, ни двоечки. Ты заметил, что морда вообще не выпадает мне? Ртуть. карты здесь получает плюс один к силе. Опять же, ребята, никого поставить не могу. А, нет, нет, морду. Ну, я сделаю, наверное, вот так вот. А что будет, если я сделаю вот так? Понятно, что ртуть мы уничтожим А гуси что дает? Так, постоянно Никто не может разыгрывать карту Которые стоят 5-6 на этой локации это. Ну ч ⁇ последний ход ребята. Он сейчас, скорее всего, да, все поставит. Притянем Проиграл, проиграл, ребята Я не могу понять А почему здесь-то, здесь 4 балла С какого перепуга у него здесь 6-то стоит А, ну да, да, да, да Мистер Фантастик же ему здесь дочку поставил так, ребят, тогда это будет не последний поединок Я на это не подписывался На такой нелепый На такой нелепый фейл С каким-то там Мистер Вшивый Фантастик Нет Сейчас еще разочек сыграем Сейчас мы еще разочек сыграем Блин, да что тут за карты-то у меня хотят прокачаться Ну... Мистерию, да, по-моему, я говорил, что Скорее всего, он хочет Да Давай, качайся Трехмерочки становится Эх, еще бы два Еще бы два балла и... Еще бы 2 балла, ребята, и мы смогли бы попытаться, попытаться взять сундук коллекционера. Я надеюсь, там не будет этих долбанных кредитов. Так, Лидон, Лидон. Давай, Лидон. Пять энергии. Оу, на этом ходу. Серьезно? Начнем тогда с тяжелого. Ха -ха -ха. Песочника выстрелил. О а чем так радуется? Так, бести. Нифига тут. Сейчас сделать-то лучше. Как сделать? Может, уничтожить этих белочек, а, всех? Давай, наверное, я уничтожу. Всех этих никчемных белочек здесь. Что у них там за карты? Патриот. М -м -м, патриот так патриот. Паучок. Просто мелкий вшивый паучок вылез А я вот так сделаю Блю Марвел Так, при раскрытии А этот постоянно, да? Будет ему сюрприз. Сюрприз. Ультрон. Прокачиваться-то не будут карты. А нет, прокачались, смотри. Мы выигрываем, ребят. По-моему, да? Да. Ультрон. Не помог ему в шиву Ультрон. Не помог. Ну что, друзья, а на этой ноте, пожалуй, мы сегодня и закончим с победом, как говорится, с победным духом. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.